Всем здрасте! Наверняка вы сталкивались с тем, чтобы выбрать какие-то уникальные э, сущности при помощи link запроса, используя Distinct. Ну, или так называемый Distinct, который в транзакт SQL существует, а в link он такой, ну, немножечко запутанный, да. Ну и, в общем-то, я хочу показать несколько вариантов, на самом деле, и даже не столько показать варианты, сколько протестировать их производительность. Ну и, в общем, не будем затягивать, давайте перейдем к Коду. Итак, что у меня есть? У меня есть э, студент, вы его видите, и у студента есть э, страна, ну вот, вот такие вот страны. У меня есть данные, которые я за и в общем-то здесь видно, что у меня есть совпадение по э, возрасту и совпадение по странам. И для того, чтобы начать тестирование, я установил э, Nuget пакет, который называется benchmark.net, и, в общем, на его базе будем делать тестирование. так, первое, что мне нужно сделать, это создать, допустим, давайте так, вот, distinct distinct performance и, в общем, первым делом мне нужно сюда поставить атрибут, который диагнозер ой, memory диагнозер. Ну, я хочу посмотреть, сколько памяти выделяется для собственно говоря, этих э, методов. Я все-таки написал неправильно. Десятинок ты. Давайте переименуем, чтобы было покрасивше. Ну, и в общем-то, что мне нужно сделать? Мне нужно сделать метод, который будет... Мне нужно сделать public метод, который будет возвращать... Давайте сделаем лист собственно говоря, студентов get... Ну, давайте, students. Ну, просто, пока, для начала, простым способом. И, в общем, здесь я сделаю первым делом return. У меня есть data.getstudents. И здесь, в общем-то, можно использовать самый простой способ. Это группировать ну, например, по age, и, в общем, сделать выборку select вот этого самого first. Ну, в общем-то, так, так или иначе они будут одинаковые, и здесь сделать toList. Ну, а для того, чтобы этот метод превратился в бенчмаркинг, здесь нужно, в общем, поставить атрибут benchmark, и вот здесь, давайте это удалим, напишем benchmark runner, Uh, run и в общем-то у меня он называется Distinct uh, Performance. Теперь осталось компилировать этот проект. Ну, желательно, конечно, его откомпилировать в, в релизе. Я уже объяснял, почему лучше все-таки использовать не использовать дебаг. Ну а вообще, наверное, самый правильный вариант это открыть в общем-то где лежит этот проект, зайти в релиз и вот здесь найти этот класс ну, давайте я вот так сделаю правой кнопкой открыть с терминалом и здесь я напишу .net и название сборки называется Distinct dll в общем-то нужно ее запустить Ну и как вы видите, она завершилась. Время, которое заняла это, одну буквально и три наносекунды. Это, в общем-то, это очень мало по времени, если ее, <laughs> не видно. Ну и в общем, теперь нужно для сравнения накидать еще пару тройку методов, чтобы сравнить, как это работает. А теперь давайте установим еще одну сборку, которую наверняка вы уже слышали и, наверное, даже пользовались. Называется она Море Линк. Вот, ну здесь на самом деле очень много полезных фишечек, в том числе и вот, собственно говоря, тот самый э, distinct Ну а теперь нужно, в общем-то, скопировать метод, нажать Enter, здесь написать. Давайте здесь напишем э, вот таким вот образом with э, group, а здесь напишем э, with э, давайте with lib. И здесь есть специальная э, расширение, которое называется distinct, ну конечно же с точкой distinct by, и можно выбрать какое собственно говоря свойство, мне нужно age, собственно, чтобы было так же как и в предыдущем методе, и to list, конечно же и осталось только запустить ну давайте на этот раз я запущу немножко по-другому вот такой вот вариант тоже в принципе работает, здесь нужно выбрать open терминал и чтобы не переключаться на конфигурацию, можно написать .NET Run C, это, это значит Configuration, и написать Release, и нажать Enter. Дальше остается просто немножко подождать. Ну и, в общем-то, перед нами результаты. Ну, смотрите, разница вообще огромена, да? Когда мы используем группировку очень долго, когда используем библиотеку, уже что-то на что-то похоже. Ну и, соответственно, памяти выделяется тоже намного меньше. Ну и еще один способ. Давайте я это закрою. Ну и, наконец, покажу еще один метод. На самом деле будет интересно, какой из них работает. Давайте здесь напишем with withComparser. Здесь тоже поправим название. И для компарера я буду использовать то, что реально встроено в LinkU. Есть такая штука distinct. И здесь нужно указать new. Кто там у нас? EstU. Dent.comparer. Ну, естественно, его нужно создать. Давайте я воспользуюсь решарпером. И, в общем, здесь нужно указать, по каким свойствам я буду проверять. Пусть это будет age. Да, хочу. И, как вы видите, она мне написала, любезно предоставила всю нужную информацию. Тогда здесь нужно уже naming convention соблюдая, написать, что это не просто. Comparer. А student age. Comparer. Ну и теперь, э, в общем-то, я могу вызывать эту штуку и должны мы снова увидеть результаты. Давайте я снова запущу в терминале. Потому что удобность в том, что он запоминает команды, я нажму просто интер. Снова подождем. Ну и, в общем-то, осталось посмотреть, что у нас по результатам. В общем, на самом деле ничего удивительного. Группировка работает, естественно, дольше. Естественно, при этом живет немножко больше памяти. И библиотека, которую поставил MoreLink, собственно говоря, имеет другие плюсы внутри себя. И, может быть, методы, которые вы захотите использовать, вам пригодятся. Ну а если ради одного метода Distinct, например, вам не хочется стоять целую сборку, ну, пожалуйста, вот такой вот вариант через компарер. В общем-то, можно при помощи этого и другие компареры, например, на кантри на натянуть и внутри, в общем, будет все очень красиво и быстро. В общем, вот такой вот примерчик. На этом, наверное, все. Пишите правильный код и до новых встреч!